Рианекс. Real бизнес тим Всем привет, с вами Ася Стрельцова. Я являюсь активным участником международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. Сегодня я расскажу вам, что мешает стать бизнесменом и что такое вообще бизнесмен в современном понимании этого слова. На сегодняшний день очень многие действительно работают в своем устое жизни, работают на своей работе и даже не предполагают о том, что можно что-то изменить, можно что-то поменять. Даже если они где-то что-то услышали, у человека чаще всего возникает какой-то страх, страх перемен. Этот страх перемен навеянный нам, навеянный нашей жизнью, навеянный э, нашим руководством на работе. И чаще всего человек привык э, исполнять какую-то определенную работу, но человек, на которого он работает и занимает. Высокопоставленные должности зарабатывают больше того, кто на него работает. Хотя фактически этот человек, который стоит выше вас, он делает гораздо меньше, чем вы. Вы исполнитель, вы специалист, вы первоклассный специалист, специалист, который разбирается в своей работе. Но сегодня человек боится как-то измениться. Настолько он привыкает к своей определенной работе, у него настолько складываются какие-то определенные привычки делать одно и то же. Он просто боится потерять свою работу. Он боится, что услышал уже о каком-то успехе, услышала о том, что можно делать бизнес, о том, что люди уходят с работы или не уходят, параллельно как-то строят свой бизнес и довольно-таки успешно. Но у человека есть страх. А страх возникает из-за чего? И страх возникает чаще всего из-за незнания, из-за неведования, невладения ситуацией в полной мере того. И что такое все-таки бизнесмен в современном понимании слова? На самом деле бизнесмен это не тот человек, который а, обманывает каких-то других людей, да, делает нечестно бизнес, так скажем, а, или человек такой с большим пузом, так скажем, новый русский, совсем нет. Бизнесмен – это человек, а, а, чаще всего для меня а, бизнес, я сейчас проговорю про бизнес в интернете, это люди, которые занимаются интернет-предпринимательством. Бизнес можно строить по-разному. И вот именно бизнес в интернете для меня самый привлекательный сегодня бизнес. Это… Не просто заработок денег разными способами причем. Это то, что вас просто возьмет и поднимет с тех устоев, с тех навеиваний свыше, да, то, что нам сегодня диктует телевидение, радио, реклама о том, что сегодня есть определенная работа, да, на которой вы работаете, работа, которая вам дает какую-то определенную зарплату, на работе говорят, откладывайте себе на пенсию, чтобы потом, сами откладывайте на пенсию, чтобы потом эту пенсию достойную получать, но фактически это ваша пенсия, не будет превышать а, где-то 200-300 долларов и это за все 40 лет, ну в среднем 40 лет той работы, которую вы просто отдали себя полностью. А, вы были первоклассным специалистом и потом о вас даже никто не вспомнит. Что вы будете иметь в конце? В конце вы будете иметь какие-то воспоминания, копеечную пенсию и больше ничего. Ну, разве это мечта каждого человека? Сегодня все боятся выйти из своей зоны комфорта. Они не понимают, что на самом деле это просто здорово. Не надо обязательно бросать свою настоящую работу, чтобы заниматься каким-то другим бизнесом. Достаточно просто начать, начать делать бизнес. Сегодня, друзья, в интернете очень много возможностей. И наша команда международных интернет-предпринимателей сегодня имеет замечательную в своем роде, уникальную в своем роде бизнес-академию Трианекс. Люди-профессионалы обучают, как делать бизнес в интернете. Люди-практики, а не теоретики. Люди, которые уже имеют очень много э, лет опыта ведения в бизнесе. Если вы хотите сегодня иметь не только деньги, иметь какое-то вдохновение, иметь больше мотивации, иметь какое-то саморазвитие, просто немножко посмотреть на жизнь шире, узнать больше, вообще узнать, что творится в мире и владеть всеми этими ситуациями, а вы наверняка знаете, что человек, который владеет информацией, можно сказать, владеет миром, владеет практически всем. Если вы хотите сегодня этого, то присоединяйтесь к нашей команде международных интернет-предприятий предпринимателей, стройте бизнес с нами, легко и непринужденно. С вами была Ася Стрельцова, по всем вопросам пишите ко мне Skype или к человеку, у которого вы увидели это видео. До встречи в следующих видео, всем пока!